Эссеек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. Инглиш. Хочу. Все. Знать. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатиукс. Сегодня у нас краткие фразы на английском. Посмотрим, дорогие друзья, на этот формат. Вы видите, что предложение начинается со слов «думали». Это предложение необычное. И оно применяемо к очень многим предложениям, которые начинается с глагола в английском языке. Здесь не только может «думали», может быть и другой глагол, который может стоять в настоящем времени или в прошедшем времени говорили видели, что думали, что слышали, что Предполагали, что Он ее любит полагали, что она его любит ожидали, что Он ее любит Сообщали, что Она его любила считали, что Она его любит обнаружили, что Она его не любит или наоборот обнаружили, что Она его любит Объявили, что он ее любит. Было известно, что она его любит. Или он ее не любит. Вот эти все предложения, они начинаются с глагола. Как же строить такое предложение? Ничего сложного нет. Хоть думали, хоть хотели, хоть полагали, хоть считали, хоть объявили, хоть. Хоть как. Начинается все английское на предложение с местоимения. Если говорится о нем, значит he. he. Дальше идет глагол. Воз. Воз. Может быть, в глагол идти из. Может быть, в глагол идти а, если это настоящее время. Если он, она, оно, настоящее время, значит, это будет he is, she is, it is, you, a, they, a, we are. Это настоящее все время, время. В данном случае, he was, значит, сот. Вот сот это думали думали что он думали что он любит ее значит воз сот основной глагол сот это думать вот он думали вот он поскольку глагол неправильный это берется третья форма сот думать сын не сэнк сэнк это благодарить Thank you very much. Adumai, sing. А думать? To think. А третья форма глагола, поскольку неправильный, сот. И поскольку не думают, а думали, значит, э, глагол was должен быть в прошедшем времени. He was sought to love her. Was to переводится как думали что воз сот ту думали что он хи love it. любит ее ну если не думали значит можно вставить но отрицание но хи воз нот сот не думали что он любит ее ничего сложного нету очень все просто Подставляйте другие глаголы в настоящем времени. Если здесь думали в прошедшем времени, то думают будет в настоящем. Будет как? He is thought. He is thought. Он. Вернее, думали, думают, что он любит ее. Если только здесь будет is, будет предложение так. Думают, что он любит ее. Говорили, может быть, speak. Говорить to speak а в прошедшем времени как будет. He was said. Say. Говорить said. Третья форма глагола. He was said. Это говорили. Ничего сложного нет. Итак, дорогие друзья, если у вас предложение будет начинаться, с глагола говорили что, видели что, слышали что, предполагали что, полагали что, ожидали что, ничего страшного нету. Глагол совайте Was said to будет говорили. Was said to Говорили. Видели что? Was seen to Слышали что? Was ту. to Предполагали, что was supposed to, но на первом месте ставится местоимение, или он, или она, или они, не имеет значения. Но не забывайте, что глагол должен быть, обязательно быть, в настоящем или прошедшем времени. Is а в настоящем, was или we это в прошедшем времени, а основной глагол, Предполагали, се значит будет третья форма глагола. Или вторая, если правильный. Sipposed, believed, expected, ожидали, что и так далее. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю. Вы были на канале Peter Gorbatuk. Всем доброго. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте, делайте комментарии. See you later. Пока.